Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, независимый финансовый советник, управляющий партнер Max Capital. Это заключительное видео и серия о том, что нужно делать правильно для правильного инвестирования, на мой взгляд. Если говорить о предыдущие два важные составляющие, то есть первое это было срок горизонт планирования, и второе это соответственно понимание <coughs> ценности, ценности активов, которым вы владеете. Сегодня поговорим еще, видео будет заключительное, но поговорим про две составляющие. То есть первая составляющая – это регулярная ребалансировка портфеля. То есть, чтобы у вас было такое комплексное понимание, да, нужно понимать и сравнить себя, что вы выращиваете какое-либо растение или какой-либо сад. То есть, в частности, есть такой пример – опять-таки я его ну, подтверждений в интернете нигде не нашел, возможно это легенда, но общий смысл в следующем. Uh -huh. то есть есть какой-то определенный сорт бамбука, в котором для того, чтобы из семечки, которую посадил человек, uh -huh. чтобы оно выросло, соответственно, нужно за ним ухаживать 5 лет, но после того, соответственно, как прорывается росток, то он начинает расти там по 50-70 сантиметров в сутки. И поэтому получается вот очень, очень такой некий метафоричный пример да, по поводу того, что для того, чтобы получить определенный результат, нужно очень много а, ухаживать, очень много уделять времени тому, чтобы, а, чтобы вот этот вот росток пророс. Поэтому самым первым и важным составляющим в инвестициях является время, да? то есть вы должны быть долгосрочным инвестором и планировать там, очень длинный, длительными параметрами, понятиями, да, временными три года, пять лет, 10 лет, 20 лет. Лично для меня, допустим, краткосрочный горизонт планирования – это 20 лет. А, и если вот проводить вот эту метафору, да, что правильное инвестирование, есть правильное возделывание своего сада, который в дальнейшем будет расти и кормить вас, то в этом случае я называю то, что земля, куда вы сажаете, да, это инвестиционные возможности. То есть семя, которое вы сажаете, это деньги, которые у вас есть. Поэтому первое, на что нужно обращать внимание, нужно действительно, во-первых, обладать землей, чтобы вам было куда сажать. И второе, нужно обладать семенами, чтобы знать, куда их посадить. То есть нужно обладать реальными активами, нужно обладать реальными деньгами. Соответственно, вот земля это инвестиционные возможности, это инвестиционные инструменты. То есть есть хорошая земля, да, а, не знаю, там в форме банковских депозитов, да, в форме каких-то консервативных инструментов. Есть. Еще более хорошая земля, да, то есть, какой-то чернозем, на котором всходы растут очень хорошо и очень быстро. А, есть земля, которая вообще не пригодна для к возделыванию. Да? То есть, это там я таким инструментом называю различного рода хайпы, финансовые пирамиды. То, что не создают прибавочной стоимости. То есть, если у вас есть какой-то инструмент, на котором ничего не вырастет, никакой прибавочной стоимости создано не будет, это плохая земля. И третий момент, за землей нужно ухаживать. Да? То есть, если у вас она хорошая, качественная, на ней все достаточно хорошо растет, на ней будут расти и сорняки. И в этом случае, когда вы используете свои инвестиционные возможности, да, как это прикладывается к правильному инвестированию, вы регулярно, ежемесячно должны смотреть на свой инвестиционный портфель. То есть вы понимаете, какие инструменты вам принесли большую доходность, какие инструменты принесли меньшую доходность, какая происходит в настоящий момент ситуация, что происходит с налоговым законодательством в плане обложения налогом дополнительного дохода. То есть какая есть специфика, связанная с тем, что это несет угрозу вашему урожайности. Да? То есть, поэтому э, я говорю, что третьей важной составляющей в правильном инвестировании является регулярная ребалансировка портфеля. То есть нужно постоянно соблюдать баланс. Условно, у вас э, часть портфеля находится в э, депозитах или в облигациях, часть денежных средств находится в акциях, да, то есть акции принесли условно там какой-то взрывной рост дохода, и вы говорите, о, круто, кру кру кру классно растем, mm -hmm. а, но при этом у вас нарушается балансировка, облигаций по-прежнему немного, а акций становится много. Вот поэтому забирайте прибыль, что называется, со стола и перекладывайте, да, то есть это очень важно, да, то есть важно ребалансировать свой инвестиционный портфель. А, особенно в свете последних событий, да, то есть, что мы наблюдаем, что многие банки начинают повышать процентные ставки, начинают повышать процентные ставки, люди начинают, э, с, ну то есть, появляется какая-то новость и начинают ребалансировать его, да, то есть, происходит рост доллара. Ну, то есть, допустим, у вас произошла ситуация, связанная с тем, ну особенно вот в последнее время, да, там за полтора месяца доллар вырос на 10%. То есть за месяц он вырос на 10%, то есть получается абсолютная доходность 120% годовых. И в этом случае люди как бы остаются жадными и говорят, слушай, вот вот все, теперь все надо в доллар. Да? То есть вопрос принципа балансировки. Где получили прибыль, оттуда переложитесь, а не надо увеличивать. Потому что я часто на своем практике, на своем опыте вижу то обстоятельство, что люди, когда в чем-то получают высокую доходность, вместо того, чтобы с эту прибыль взять и уйти некие консервативные инструменты, да, они начинают в вот этот инструмент увеличивать свои активы, то есть тем самым увеличивая риски. Вот здесь вот получается очень важно быть последовательным. Очень важно смотреть в долгосрочный период, и то есть, если, допустим, там была ситуация, при которой вы вложили там, не знаю, 70% средств э, в доллары, да, когда это рекомендовалось делать полтора-два месяца назад, э, сейчас заработали и наоборот начинаете смотреть, что доллар растет, пер, перекладывайте остаток, вот здесь история, что нужно делать в обратную историю, да то есть нужно делать в обратную сторону, нужно имеет смысл часть прибыли как раз таки продать, то есть там 20 30 процентов долларов продать потому что это был даже уже не 10 а 12 процентный рост зафиксироваться и может быть уйти пока в рублевые инструменты тем более банки предлагают дальше смотреть если доллар будет дальше расти окей не вопрос у нас есть инструменты которые позволят получать дальнейший рост если будет падать вы уже часть прибыли зафиксировали да? и падать будет расти рубль а вы переложились поэтому в качестве резюме друзья Три правила успешного инвестирования. Первое, инвестируйте на длительный промежуток времени. Второе, это оцените свои активы, да, какова у вас стоимость э, трех правомочий пользования, распоряжения и владения. И поймите, что если у вас активы распоряжаются неправильно, да, что за право владения и распоряжения вы платите слишком большую цену, избавьтесь от этих активов, то есть это будет капитал, который можно сохранить у приумножить. И третье – это, соответственно, регулярное инвестирование, то есть вы должны регулярно, во-первых, довносить да, со своего дохода и регулярно ребалансировать свой собственный инвестиционный портфель, особенно в ситуации, когда где-то получается значительная прибыль. И не перегибать с рисками, то есть как только вы где-то получили сверхвысокую доходность, все должно быть с точностью до наоборот. 95% людей начинают туда направлять максимум активов. Я говорю, поступайте как 5% людей, которые в этом случае часть прибыли фиксируют и перекладываются в другие инструменты. У меня на этом все. Если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на колокольчик, чтобы получать обзор новых видео, которые в ближайшее время, я думаю, будет достаточно большое количество. Комментируем, задаем вопросы. Чем больше вопросов будет, тем больше видео будет приходить в будущем. Спасибо большое за внимание. Удачи вам. До свидания.